Ну что ж, всем привет. Остальным здравствуйте. В этом ролике речь пойдет про такую команду, как FPS Max. И какое-то nное число. Что оно означает, на что оно влияет и какое оптимальное значение лучше всего подобрать для именно вашего компьютера, вашей конфигурации, монитора, системы и бла-бла-бла прочих составляющих. Изначально этот параметр отвечает за ограничение количества кадров в секунду в нашей игре. Его значения могут быть от 0 до, в принципе, бесконечности. Соответственно, чем меньше значение, тем меньше FPS будет вам выдавать ваша система. Если вы напишете FPS Max 0 то вы полностью снимите ограничения кадров и сколько кадров выдадет вам ваш компьютер это будет максимальное значение которого вы можете добиться на ваших текущих настройках но нужно ли отпускать значение кадров чтобы оно у вас было максимально большим если в любом случае ваш монитор скорее всего не поддерживает данное число, то есть например ваша герцовка монитор составляет 60 или 75 чаще всего в бюджетных мониторах это столько, но ваши FPS держится в районе 200-300 действительно ли вам это так нужно и на что это влияет что ж, давайте разберем первый параметр именно fps max 0 и если ваш компьютер может выдать вам как минимум от 200 fps то вы я думаю значительно заметите увеличение параметра Var. за что он отвечает вар грубо говоря это задержка которая проходит от нажатия на мышке или на клавиатуре до картинки которая появляется на экране то есть столько времени в видеокарте требуется чтобы вывести изображение на ваш монитор получается чем больше вар тем больше задержка от нажатия на клавиатуре или на мышке до картинки, которая появится у вас на экране, соответственно, меньше, как бы, погружения, что ли, в игру, менее чувствительно, менее слабо вы ощущаете мышку, которую вы держите в руках. Не знаю, можно ли это так объяснить, но по факту как бы так это и получается. Что же дает вам очень большое количество кадров? В первую очередь, э, как бы это парадоксально не звучало, но у вас будет меньше задержка. Несмотря на то, что ваш монитор может выдавать определенное количество кадров в секунду, давайте возьмем 60 как у меня за основу То вы ни при каких обстоятельствах не увидите Этих 300, 200 или сколько там бы у вас не было FPS, если у вас их больше 60 На вашем мониторе Потому что банально матрица не успевает обновляться С такой скоростью, которая ей передает видеокарта Но как бы это странно не было Задержка у вас станет меньше Несмотря на то, что вар ее увеличивает Почему так? Чем больше FPS Тем больше кадров в секунду Проходит в вашей видеокарте Соответственно, видеокарта передает Как бы больше кадров и быстрее доходит информация за счет множества кадров до вашего монитора. Чтобы было немножко понятнее, давайте добавим бота на карту и я постараюсь на его примере объяснить, как это работает. Вот, к примеру, стоит наш бот и он будет у нас выступать в качестве жертвы. Я постараюсь вам на нем объяснить, как же это все-таки работает. Чем больше количество кадров в секунду, тем быстрее обновляется сам кадр и тем быстрее вот этот обновленный кадр доходит до вашего монитора. Соответственно, из-за большого количества кадров Ваш монитор получает информацию быстрее И несмотря на то, что его матрица не может Обновляться с такой скоростью Которую передает ему компьютер Он успевает передавать эту информацию Но не полностью, скажем так То есть информация до него доходит быстрее За счет того, что они быстрее обновляются Именно поэтому мы получаем информацию быстрее Чем при ограничении кадров Давайте теперь напишем FPS Max 60 Сразу можно почувствовать Подергивание картинки Но при этом можно... Увидеть, что Вар гораздо сильно упал... И отклик от мышки гораздо быстрее чем при отпущенном fps max чтобы ощутить это самим получить experience своими глазами потрогать так сказать мышку и увидеть как различается задержка просто зайдите в csgo напишите map demirage и попробуйте поэкспериментировать с fps max отпустите его напишите fps max 0 и ограничьте до 60 или до герцовки вашего монитора если мы будем выходить на бота с ограничением к 60 в секунду то картинка видите помимо того что не прерывается она доходит она доходит по кадрово и как бы не совсем так быстро потому что видеокарта передает всего 60 кадров в секунду и монитор получает эту информацию вот как и должен так сказать кадр в кадр если же обратно отпустить значение то монитор получает информацию быстрее за счет большего количества кадров а за счет большего количества кадров они доходят до монитора быстрее за счет того что они быстрее обновляются Фу, это достаточно сложно, я надеюсь, что я смог вам хоть как-нибудь, хоть немножко понятно объяснить, в чем различие. Чтобы это понять, зайдите сами на карту и попробуйте поэкспериментировать с FPS Max. Отпустите его, ограничьте, и попробуйте вот так походить, посмотреть, как это, что меняется. Если попытаться объяснить это очень легко, быстро и понятно, то чем больше кадров, тем быстрее они обновляются, и за счет этого быстрее доходит информация до вашего монитора. Но при этом, если вы отпустите количество кадров, то, скорее всего... Если у вас не супер какой-то мощный пк, да хотя и на самых мощных компьютерах, у вас поднимется значение var. Несмотря на то, что с изменением var изменяется задержка, сам по себе var э, это изначально значение перемены частоты кадров. То есть, например, если ваш fps колеблется от 200 до там 300 то он становится больше. То есть сам по себе счетчик VAR отвечает за колебания и статичность вашего FPS. Чем больше плавает ваш FPS, тем больше значение VAR, тем больше задержка. Это можно называть такие себе прерывания в FPS. Если же ограничить опять FPS заново, то мы увидим, что VAR стал минимальным. Но несмотря на то, что наши кадры в секунду... вот Почти не меняются. Буквально один кадр в секунду меняется. И то очень редко. Хотя нет, редко это сложно назвать. Наш вар держится на, в районе 0,2. То есть э, это как бы счетчик изменения кадров в секунду, счетчик плавания, стабильность и всего в этом роде. Но несмотря на все это, все равно чем больше вар зачастую, тем больше у нас задержка, задержка от клика до монитора. Итак, какое же оптимальное значение в PS Max можно подобрать, чтобы игралось максимально комфортно? Многие игроки не могут смириться с тем, что у них мало FPS, но им нужно обязательно смотреть на граф или на какую-то другую программу, например, Nvidia слева сверху, или где-то у них этот оверлей где у них будет 300 FPS, это же так нужно. Но на самом деле есть самая оптимальная формула для расчета FPS макса где будет, где будет сохраняться максимально плавная картинка и максимально низкая задержка, то есть вар. Эта формула достаточно проста. Вы умножаете герцовку вашего монитора на 2 и добавляете 1. В моем случае это 60 кадров в секунду, умножаем на 2 получается 120. И прибавляем 1, получается 121. Почему именно так? Посмотрите на мой вар. По сравнению с FPS Max 60 он почти не изменился. Да как почти? Он вообще не изменился. А вот FPS стало больше, при этом задержка не изменилась, а плавность картинки значительно увеличилась. И если я сейчас отпущу свой FPS то я не увижу никакой разницы в плавности, но я замечу разницу в задержке. Вот такая вот универсальная формула существует для всех. ее может использовать абсолютно каждый. Я советую вам это делать. И чтобы понять, как она действительно влияет, как действительно влияет FPS Max, зайдите просто на карту без ботов, либо с ботами, неважно. Главное, чтобы все проверки... Происходили при равных условиях Если вы уж начали с ботами, то продолжайте с ботами Нельзя начинать с ботами, а закончить без них Потому что нагрузка на процессор тогда уменьшится И вы почувствуете всю эту разницу И действительно советую играть с FPS Max По такой формуле, которую я вам только что сказал Если же ваш монитор поддерживает 75 Гц Соответственно, вы умножаете 75 на 75, это 150, добавляем 1, 151. 144 герц, 289 и так далее. И не нужно гнаться за большим количеством FPS, если ваш монитор все равно не поддерживает его. Зачем вам оно нужно? Вам нужна максимально плавная картинка и максимально минимальная задержка от нажатия до нажатия. Да и вообще, я советую лично поиграть с NetGraph буквально одну-две игры, экспериментируя с FPS Max, Найти стабильное значение FPS Max а в, плане, в плане того, что если вы по моей формуле рассчитаете, у вас не будет вар скакать нереально, если ваш комп потянет это, то советую оставить такой FPS Max и полностью убрать Netgraph, чтобы вы не смотрели лишний раз на него и включать его только по необходимости. Несмотря на то, что он жрет очень-очень мало FPS, но все-таки он жрет FPS и какую-то минимальную, но добавляет задержку. И отвлекают ваше внимание. Поймите, NetGraph вам не нужен. Он нужен только в тех случаях, если у вас появились какие-то баги, фрезы, там пинг или еще что-то. Тогда вы можете его включить. Но в обычной игре, когда у вас все хорошо, когда вы уже настроили ваш FPS, когда вы посмотрели все мои видео про оптимизацию CS:GO, то зачем вам это надо? Лишнее отвлечение внимания. Что ж, но ну, этот ролик подходит в принципе к концу. Если вам что-то непонятно, обязательно пишите в комментарии, постараюсь объяснить вам. Я надеюсь, что я и так смог объяснить достаточно понятно, правда, ненаглядно, но в любом случае... Потому что через видео нельзя передать ощущения. Я говорю, зайдите сами на карту и попробуйте поэкспериментировать с FPS максом от 0 до 60 до 121. Там, или смотря сколько у вас герц монитор. Что ж, всем спасибо за просмотр. Очень большая просьба подписаться на канал и поставить лайк, потому что 99% смотрят мой канал без подписки. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, будет очень приятно. Всех обнял.